Доброго времени суток, мои дорогие мира. Денты, канал Games. Мы продолжаем с вами путешествие за смерть. У нас с вами Darksiders 2 The Edition. Короче, на чем мы остановились? Мы попали в город мертвых. Коль мне память не изменяет. Ну-ка, сохранение сразу сходу, сходу, сразу, сразу сохранение. Да, город мертвых город мертвых. И нам куда двигаться? Блять, ну скорее всего, сюда. Попробуй отыскать что-нибудь. Да, сюда. О, долетел Как-то удачно все получилось Оля, какая оборона сексуальная у меня сидит Давай толкай Толкай эту детку Что откроется А, так два прохода открылось, подожди Здесь какая-то секретка Может у него нахуй? А, так я могу наверх подняться Потом опять или я здесь был? А, ой, <coughs> вот я был. Теперь скажите мне, пожалуйста, что я смогу вернуться назад. Да, замечательно. Хорошо, пойдем в единственную дверь, которая у нас открыта. Шлеп, шлепали, шлепки. Монеты, давай, ты собирай. С тем, сколько тут дают денег, много не насобираешь. Ну единственное, что, как и говорилось, надо продавать э, торговцам шмотки, которые ты находишь. А где боссы? Могу. О, можешь. У нас хиппоинтов вообще нету. Я не могу. Вот ты денешься, сладенький. Блять, у него такая маска сексуальная, костяная, это просто разъеб. Вот мы и нашли проход, помним, где мы пытались пробежать, но у нас не получилось. Теперь двери открыты, можно двигаться. Нам сюда, теперь сюда, теперь сюда. Чуденько. ебаный шашлык, ты кто там ходит? Что, почему так много пуджей И сейчас с тремя не нужно будет сраться. Твою мать Ну что, кто первый А, ну конечно Сейчас мы с ними разберемся С этими подружками-хохотушками Блядь Так, одна уже потухла, протухла. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, родненько, родненько, родненько. Ты тут не сопротивляйся, не сопротивляйся. Да, да какой? У меня еще короля не Ой, короля, генерала не хватало. Иди-ка сюда нас. кого там убить собрался? Давай, запускай свой шарман. Ага, не ожидал, блядь? 8. Проститутка щитованная. Как тебе такое? Давай, запускай щит. 8. Вот так. 8. Оп, оп. Как тебе такое, Илон Маск? Да сколько ты будешь жить? Потух. Потух-протух, кукуленок. Бля, я же сказал, что сейчас пуч вылезет. Ну реально пуч. А, какой ты сладкий, блядь. Красавчик. А, так он рыгает, подожди. Я у тебя за спиной Я Я ярости. Ярости. Куда ярости. ты убежал от меня? Сладкий Я, Он как пирожочек, как тортик Да ладно, вы прикалываетесь? Я сзади Я сзади, сзади, сзади, сзади Это он в шоке просто столкнулся. смысле, второй вышел? Мне нужно больше ну, сука, идите сюда. Сейчас, сейчас, сейчас я вас вы двоих. Как тебе стиль. такое? А, все, я двоих потушил. Троих потушил. Какая прелесть! Где все деньги? А почему я просто хожу пешком? Не место для лошади. Я что-то нажал, чтобы ходить пешком? А, да, да, да. Синие косы никому не нужны. Банки. Бля, у меня хитпоинты фуловые были, я вообще ничего не делал. Погнали, родные. О, -о, о конечно, конечно, конечно. Как же иначе? Мы же сначала подеремся с толпой, блядь, а потом будет триллиард вонючих загадок. Да нет! Блядь, я думал Resident Evil это пиздец. Нет, вот пиздец. Наверх! Куда? Стоп! Куда ты? Сука! Смерть! Ёбаный ты шашлык, смерть! Мы столько времени проебали. Вот что он делал сейчас? Ладно, давай запускай шарманку. Вроде бы смерть бессмертный, но от Колиев умер. Какого хера? Но то, что сейчас было, это максимально нечестно. Вот что он опять делает, блядь? Я не успел. Вот из-за того, что он пополз вверх, я не успел. Алло, нехилим, ты ничего не попутал? Ладно, мы сейчас разберемся с этим делом. Давай, спидран по Майнкрафту поехали. Я уже профукал, блядь. Так, а, ну, понятно, я сорвался. Блядь, вот это задание. Там еще ревет дракон огромный Я так понимаю, я в центральную башню ползу просто наверх, правильно? Ну, ничего мне нельзя было придумать Почему нельзя было сделать просто лифт? не родным Здоровья погибшим Ванус себе не пес Какого хера мой Сикман просто постоянно умирает? Давай, давай, давай. Вот что ты делаешь, сука? За хера ты это делаешь, блядь? Давай! Ох, бляха! Сука, смертный инвалид просто. Ну или я инвалид. Мы оба инвалиды. И тебя вылечь. И меня вылечь. Вон там вон сексуальный симпатичный сундучок лежит. Который я хочу. Это что это сейчас за звук был? Что там? Карта подземелья. Спасибо. Это то, что мне сейчас требуется Ебаный шашлык О, да О, да Ну и кто? А, ну эти, этих, этих мы уже видели Вы не страшные А нет, ты тут своими когтями не разбрасывайся. А то я сейчас как и разброшусь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо котики, котики, котики, мои зайки блять. Давай кукарекай отсюда. Что, следующий сейчас выпрыгнет? Блять, я по звуку слышу как там рычит что-то очень страшное. И большое. да да да а -да. А это что за гули? А что они от меня хотят? Они вообще ни о чем. Вот что им нужно? Что им нужно? Это просто гигантская херня, которую невозможно убить. Она еще и взорвется, да? Нет? Не нормально, кстати. Да, е... Какая плоть? Я тебе сейчас дам плоть, тварь. Кадило свое убрал от меня. А, точно, это же эти проститутки, которые стилетиков вызывают. Минус один. В смысле, еще один появился? Сколько вас... Да сколько можно? Оп, оп, оп! Как тебе такое, Гара, блять, мертвый? Ну реально похож на Гару, да, с Ходилом? Все получается потушен, от петушен. Открывай дверь. Не-не-не-не-не, только не ты. Я подумал, что сейчас вот этого вот чучело на меня нападет. Но кто-то здесь сукорычает так страшно. Мне это не нравится. Вы видели это? Я только что чуть не упал. Ну прыгай, прыгай, прыгай, мальчик мой. В смысле, там внизу есть сундук? я могу наверх подняться. Что, медали? Нихера хорошего. Мне нужно больше ярости. Мне, Мне нужно, нужно больше ярости. ярости. Вечно ты жалуешься. Все, насобирали Облик Мне смерти. Можно прыгать назад. Будем назад в, свой двор... в свою дворку крекать. Да ты что, дядь? Пошли. Не место для лошади. И не место для лошади. Так лошади не нужно. Так, сюда. Сюда. Сюда. И сюда. Погнали. Так. А вот здесь уже что-то интересненькое начинается. Это что? Мне нужно опустить ее вниз. Или наоборот поднять то, что внизу. Знаете, что я понял? Да вообще ни хрена. Свечи. Я что, вскликнул? Забавный вопрос. Эм, я наблюдаю один проход в эту сторону. Скорее всего, нужно будет где-то наверх подняться. Да, больше выходов нету Подожди, или есть? Нет, нету Мы еще можем вниз тягануть, но это такое себе удовольствие Монета, давай сюда Ох, слушайте, еврейские смертельные нотки О, братишка Ну вы очень быстро рассыпаетесь Они, кстати, похожи на тех ублюдков И мне кажется, что где-то здесь будет находиться Говнюк с бидоном правильно или нет прыгай смотришь стоишь. любознательный а что там делаете о да вы знаете что сейчас придется делать я знаю ну давай Сначала сундучелу заберем Без сундука и жизнь не та Правильно? Правильно О, я уже сознание теряю Ну, двинули Может мне и второго сюда нужно заслать А я могу теперь назад выбраться Да херас два А мне оно больше не надо Так-то Дверь-то открыта Да спускайся, родной, спускайся о, новые загадочки. Смотри-ка. А вон там уже что-то интересное. Это уже похоже на правду. Стоп. Главное ничего не упустить и каждую дырку и щель обшель, обшарить. Это мы умеем. Оба. Какую он сейчас дверь светит? Но мне в ту не надо А я повернусь его могу? Повернуть могу Ах ты хитрая задница Смотри-ка, а туда я не могу пробраться Только сюда Ну двинули Не рычи Смотри Сейчас будет босс и много маленьких пиздюков У меня есть замечательное оружие против кусков дерьма вроде тебя. Интересно, долго он будет жить в облике смерти или нет? О, потушен от петушин. Да ладно! Ладно? Вызываем дезинсектора У нас вот мы Люди в черном Первый фильм Станные тараканы Очень Так, один уже распетушен, нет? А точно, у них же броня Панцирная Оно очень хорошо. о, -о, -о, -о Что-то упало веселое, развеселое. А, добивание сработало. Ты понял, что я тебя через жопу разрезал друг? Угу. Еще ублюдки будут. Я так думаю. Умничка, дочка. Знаешь, когда нужно открывать. Что здесь? А, так подожди, это просто ссанный проход наверх А там больше ничего, никаких приколов нету. А то сейчас окажется, что я полез что -то, -то Мне странно. придется идти одному Опять лошадь просит Ползи уже, ползи, дружочек Пирожочек Так, сундук, это дело хорошее Сундук с ключом Сундук с ключом как раз у нас было, была дверь скелетная Забирай Ой-ой-ой, это было близко А интересно, он мог меня взять просто? Или нет? Ну, вы понимаете, да, про что? Ну, взять меня Было да, понятное дело, что не мог, я же сильный Мы, конечно, можем уйти, но не уйдем. Я не могу. Знаешь почему? Я знаю почему. Прям как в песенке поется, да? Да забирай банку, шкан. Потому что.. Опа! Монетку достал? Монетку достал. Чудесненько. Ой, ну смерть, конечно, крутая, со своими косами. И косы обалденные просто, что в списе твердеет. Теперь смотри, мы возвращаемся назад. <звы> Хорошо, и нам на ту сторону. Пути, давай. Вот почему я не могу взять ловушку? А, туда мне надо снизу подняться, да? Или что? Там я был ну, давай снизу поднимемся Как хорошо, что мы не умираем после падения Открывай Я не думал, что в городе мертвых будет столько загадок О, край, станица книги мертвых Которую можно продать за 50 Пошли вы в задницу Опять скоробей саны. Продать к страницу книги... 10 страниц я собирал пол-игры, там, например, да, грубо говоря. и Мне говорят, продай нам их за 50. Ну ты охуел. Я не могу. Что еще мне сделать за 50? Я могу отдаться тебе за 50, но не продать страницы. Правильно? Правильно. Там что-то интересное. Как мне... А, все вижу. А, все вижу. Нифига себе! Перчатки тени смерти, выкованные в темных уголках ада-демонами-кузнецами, перчатки тени смерти направляют силу темной магии в своего хозяина, улучшают его манические способности и усиливают его ярость. Доспехи тени смерти. На тени смерти! сапоги тени смерти! Я нашел уникальный сет. Просто случайно, потому что я здесь вот все разрушил. И давайте мы сейчас дойдем до куда-нибудь и пойдем примиряться. Потому что ну, сегодня у нас фэшн дэй шопинг просто. О, смотри, лабиринт суди душ. Ебаный в рот, что ты делаешь? Обезьяна, ты моя любимая. Так, это назад вернулся. дальше. Дальше сюда. Так, ну это стандартно. Открыл раз. Активировал смерть. Открыл два. Переключаешься на другой облик. И ищешь, как выбраться отсюда. Так, собственно, вот унитаз. Вот он, кстати, священный свиток Судей душ. NSSEN. -E не знаю, что это такое, но очень интересно. Но мы ни разу в лабиринте судей не были. Поэтому, собственно, и сказать мне нечего. Кстати, я так понимаю, мы теперь можем э -э, снять наш облик. И спокойно пройти. Да. Нужно снимать облик. <гум> угу. А как? А как мне туда теперь забраться-то? Смерть не хотел дверь открывать. А может он не умеет двери открывать? Вот именно вот этот облик. Так, подожди. Я, кажется, придумал, что надо сделать. Смотри. Ох уж эти хитрости. Смотри. Я сейчас снимаю обличие Правильно? Иду сюда Ставлю свое обличие здесь Теперь сюда Открываю эту дверь Спускайся Ты идешь сюда Тянешь нашего ну, Нашу статую Бля, вот это мы лицемерные, конечно, эгоистичные Ублюдки, что у нас своя собственная статуя есть Переключаемся Теперь ставим эту статую Переключаемся обратно И толкаем нашего дружочка-пирожочка Вот сюда Вуаля! Миссион комплит Мы появляемся здесь и уходим Вот это, конечно, я молодец Да, угу. Бесполезный кусок говна Так, эта дверь должна открыться Бери бомбочку И закидывай ее нахер Шлепали шлепки. А надо ее нажимать или не надо? Надо. Как далеко я уеду? Твою мать! Ну все, как говорится, поиграли немножко и хватит. Глубже, чем бывший Ой Я этот сказал Окей, сколько у меня дверей, сколько у меня проходов Есть сколько Но с лазером вот этим только один Правильно? Пошли везде полозы Подожди, так я здесь был? Нет? Это же моя стартовая локация Я же здесь все облазил Все, что горит беленьким, я там был что-то вы мне тут на начинаете, мне тут фуфло затирать. Смотри, спрятался, говорит. Здорово. Реликвия Реногуга. А Если взглянуть на этаж, видишь, это вот это вот единственное место, вот этот класс, где мы не были. Поэтому мы сюда пойдем и будем там... Но, короче, перед тем, как мы зайдем, я предлагаю посмотреть, кстати, у нас много очков умений. Но после этого, я думаю. Нечеловеческая сила смерти увелич дополнительно увеличивается. Игида. Стая. Бурежница. Ну, вот это хорошие типа скиллы. Но вот я думаю, вот это вот выкачать на максималочку дополнительную неотвратимость. Ну и неудержимость надо выкачать. Очень даже достойные таланты. Но здесь все больше в защиту и в магию идет. У нас идет. У нас с вами не магия. У нас с вами не магия. Короче. У нас новые предметы. Я думаю, они достойны... Я думаю, они достойны того, чтобы мы их улучшили и посмотрели. Кстати, мне там выпал один предмет? А, вот, одержимая полиция. Да, нет, в пизду. Хотя, блин, мы все ее улучшим, но я думаю, она будет не хуже, чем вот это. Предметы. 17 уровень надо. На плечненьке тени смерти. Крит урон. Магия. Ну почему нет, оставим? Защита, крит, урон, магия. Все равно лучше, чем мое. Ну, тут защита чуть ниже. Сила, опыт. Крит, урон, магия. Но! Это получается, с моих скиллов магических, вот магия моя, то что я делаю рывки, э, с них будет увеличиваться урон. Это... Мы посмотрели наши предметы, и они у нас э, 17 уровня. Поэтому, ну, будем, не могу. будем бегать, пукарекать до 17 левела. Возможно мы сейчас получим 17 уровень, Там, у нас в принципе это уже скоро Сейчас боевка будет, интерфейс появится, мы увидим полоску уровня Мне кажется 17 уровень уже близко Ну как минимум сейчас будет босс Либо какая-то разборка питерская Блять, вон, вон она кричит, наша разборка Которая сейчас будет нас трахать. Я конечно надеюсь, что этого не будет Там будет что-то попроще Ну Но... тем не без урода ну что, шашлыки, я готов Мне сказали, что я приду И мне укажут путь А я не буду драться с какие-то Это что за ктулху, блять Лавкрафт, это что за хуйня Воющий большак Воющий, воющий твою мать ой так я насквозь его пробил а как мне с ним драться И свою руку-то не убирает меня. А я так не могу с ним драться, да? Нет, могу. Понемножку я ему сношу. Ой-ой-ой, я попал. Еще проститута Да нет! или мне нужно к нему пойти а, -а, -а я понял друга прислал своих сам не справляется Нихера себе войско Так, тихо, но сейчас насобираем ярости Порубим этот фарш так, Я ярости так неплохо собираю, кстати, оптичку Просто даже ударами Давай, вылазь Уродец Давай, иди сюда В чем дело? Что с тобой такое? Не попадаешь, да? Бедняжечка. Я тебя так зарежу просто. Котлета кусатая. Да ё-моё, из пилеты! О, что происходит в этом доме? Сюда иди. Половину усов сейчас отрежу. А, у него моя... Ой. Вот это он теперь злой. Давай, сейчас опять со стилетиками драться будем. Так, подожди. Не заряжается нихуя. а па па, -па, -па! Это я вовремя уклонился Зарежу, сука Не, ну да вы какие-то хиленькие, ребятушки Идите-ка, идите качайтесь идите -ка, Мышц совсем нету Бабуля, что ли, не кормила в детстве? О, еще космодесант летает Ты сука Ну что, ты готов пизделей получать снова? Давай, выскакивай Один на один или засал На мужика Как тебе такое? Вон, я вижу, ему нравится Я, кстати, левел лапну. Смотри, как ему нравится У него хитпоинты просто исчезают Я там кого-то красиво распечатал только что. Все пизда тебе. Давай, Потерфейс. А почему я всегда не могу вот такие косы бросать? Ой-ой-ой, как это красиво. Ты серьезно? Да вот, куда ты пошел? Я понял. Что Шеплавк... Лавкрафт не обижался? Вандершмек. Молодцо, блять, опять молод. Сокрушитель душ. Получен достижение. Новая компания Глубинная кузня. кузнецов в бедне. Это взрывая машина, предназначена для использования рассеянной тьмы бездны создатель этой мерзости известный лишь под названием Безумный кузнец, был издан собственным народом и защищен в далеких землях теней вместе со своим творением. Доступ к данным контенту возможно со страницы. О, у меня это есть. Я это покупал. А так мало денег дали? Он еще аж Везде по чуть-чуть разбросал, я тебя понял. А там глубоко. Хороший босс. Что у нас сегодня? Смерть в стране Лав Лавкрафта. Ник, мне кажется, ты звал. Старейший Опа, Ворон. Ворон. Кто тебе нужен? А где еще мне быть, как не в городе мертвых, спрашивать или стоять столбом, как будто увидел привидение? Так я и так увидел привидение. Скажи мне, как попасть к источнику душ. Источник душ. Место невообразимой силы. Ключ к жизни. Мы его убили, я думаю, что он нам будет помогать. Для того, чтобы попасть к источнику, тоже нужен ключ. Который был разделен много лет назад. Yes. Ангелы хранят одну половину, а демоны другую. И они никогда не должны соединиться. Мир, если ты не соединишь их, чтобы спасти брата. Чтобы, чтобы. спасти войну, я готов штурмовать Белый город. сомневаюсь, но в этом не нужны ангелов простирается далеко за пределы белого города так же как и владение демонов за пределы темного царства тебе все станет ясно когда ты попадешь к древу я уже это сделал старейший ворон не менее ты должен снова найти древо и отправиться туда куда оно укажет новый путь а жив Да, а весолом жив его ярость и огонь распространяются как порча он хочет отменить акт творения и нарушить равновесие я убил авесолома когда то ворон и если бы можно было вернуть время вспять я бы его пощадил и что он проявит ответную любезность как мне возродить человечество Жизнь надо послушать Именно там души умерших обретают новую жизнь. Я убил чудовище, которое обитало здесь. Я освободил души людей. И времена этого было бы достаточно. Но что-то черпает силу из Источника, оставляя только пустоту там, где была жизнь. Сай, что ты только обрек души на ещё большие муки. Из В таком случае надежды больше нет. Человечество погибло. Так, даже сейчас у тебя есть сила, способная возродить источник. Нефилимы? Если ты пожертвуешь их души, у них одних есть сила, чтобы исправить содеянное. Значит, я должен пожертвовать нефилимами, своими братьями, чтобы возродить человечество? Ими руками убил нефилимов. Этот сломанный талисман — все, что от них осталось. Чёшь их на вечные муки в этой клетке у тебя на шее? Вернитесь к древу смерти. Давай сохранимся. А, к древу смерти. Древу смерти. Показ общей карты. Я предлагаю, наверное. Ну, пошли к Древу смерти. А это что? Не, мне, мне в психомирон не нужно. Вот мы обязательно сходим еще в лабиринт и душку. Вот сюда. Ну не сейчас, но сходим. Будет интересно посмотреть, что там. Вот древо смерти. Перемещение. Так, сохраняшечки. А теперь мы что можем сделать? Первое, мы можем изучить, о чем мне меня... изучить. Скиллы пропали. И мы можем одеть новые предметы. Ну, выглядит симпатично. Красиво, а? Достойно. Так, что еще выпало? Вандершмяк. Я даже не знаю, надо нам это, не надо, типа, ну, мы не пользуемся ими, у нас очень крутые косы, которые, ну, вот эти косы хаоса, клыки хаоса, жалко их нельзя улучшать. Так, ладно. Приоделись, кстати, выглядит очень симпатично. Соответственно, сейчас будет очень много урона с наших способностей. Ты пойдешь со мной, это и делаю. Я здесь у древа на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Да, кстати, прах своим клюм умеет не только клевать трупы. Я знаю, всадник мне... Ой, мне прах постоянно путь указывает. За ним и ты найдешь ключ. Иди за прахом и найдешь ключ? Все так просто, старейший ворон. Верно, ты прав, смерть. Будущее это секрет, который даже я не могу хранить. Так, у нас новый портал. Сюда же мне нет. Подожди, нет, мне нужно идти за вороном. А, ворон сидит с той стороны. Ничего не происходит. Подожди, пер первоначально мы идем вот сюда. А, вон портал еще один открылся. Какого Четыре х... портала? О, здесь нарисованы ангелы. Ну все, началось. Я думаю, с ангелами уже будем в следующий раз развлекаться. Получено достижение Город Мертвых. Древо жизни. Красиво. Давай поговорим с ворном. Я не узнаю это место. Куда ты меня привел? место называется утраченный свет это застава которая находится далеко за врата мирая именно здесь ангелы спрятали свой ключ от источника душ почему mm -hmm. здесь почему не в белом городе ангелы в том Но мы готовы Белый Город что разрушить на сердцеся ключом в своих интересах поэтому его и спрятали здесь чтобы до него не могли добраться интриганы и мере они на это надеялись Uh... Источник имеет власть над всей жизнью То есть у них Своя там гражданская Хотя война я подозреваю, что в твоем вопросе кроется нечто большее Давай, всадник Спрашивай Четверо не знали про источник Почему его скрывали от нас Не боюсь того, что ты можешь сделать с этим знанием Нельзя разрешать нефилимам уничтожать творение Они должны остаться мертвыми Значит, источник может воскресить их? Мы и добрались до сути вопроса. Да, источник купель всей жизни. Ангелов, демонов, людей. Даже не филимов. Ими мечами они посеяли хаос. А из хаоса возникла порча. прав, убив их. Я понял.